Всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать мой заказ по 19-му каталогу компании Фиберлик. Такой вот классненький пакетик я взяла для подарочка. Сейчас будем с него складывать все. Код данного пакета 781100. И пойдем. Вот такой вот шампунь заказали. Укрепление очень понравилось. Он классно работает. Крапивный. Код 2914. Объем 380 миллилитров. Также вот такой мужской шампунь, три в одном, шампунь гель для душа, код 2811, из серии Love Шампунь. питание восстановления, код данного шампуня 2731, из серии Ботаника шампунька тоже, прополис и шиповник, восстановление и уход, код данного шампуня 1319 вот такой вот еще шампунь мне заказали, алоэ восстановление волос 29,15. Спрей дезодорант, спрей у нас классные, освежители, это с беркомотом у нас, антитабак, код 30,329. Есть еще вот такой вот классненький, цветочное облако 30,328. Также есть вот такой вот шампунь тоже, это для мужской серии. Шампунь гель для душа 2 в 1, 2761 код. Вот такой вот зимний вкусный ароматный гель для душа. Это у нас вишневый лимонад код 2941. Сына взяла вот рубашечку белую, размер 146 артикул 527 547 100 хлопок с чего начать Такое вот классное средство мне заказали кислородное дыхание это у нас идет молочко для снятия макияжа для нормальной и сухой кожи код 0277 Немножко переложим. Okay. Еще у нас есть парфюмерные гели для душа. Это женский гель Тужур 8125. И есть еще вот такой вот бьюти кафе, код 8104. Гели классные, ароматные. И вот такой вот еще тоже инкогнито парфюмерный гель для душа для женщин, код 8317. показали вот такую вот классную серию, Фокси. Не вижу. Кислородное дыхание. Это у нас идет двухфазное средство для снятия макияжа. Вот такое вот классненькое средство. Также вот из этой серии. Легендарный кислородный. Глубокое очищение. Гамаж для лица. Глубокое очищение для жирно-комбинированной кожи. Код 0271. Их вот заказали два. Вот такой вот у нас есть классный спрей для волос с морской солью. Код данного спрея 2706. Вот Такий вот классненький, новогодний дизайн крем для рук медовый пряник код 2862 таких вот мне гели для душа заказали два Инкогнито. и 2 портужур себе я заказала краску для волос горький шоколад код данной краски 8250. Их заказала я две штучки. И мужская серия. Вот такой вот наборчик. Кислородная пена для комфортного бритья. 0,520 код данной пены. Еще вот такой вот заказали наборчик. Это у нас идет гель для умывания. 2820 код. И увлажняющий ночной крем для лица 28-22. Выставляла акции. У нас компания предоставляла акцию. Вот, заказали мне такую мицеллярную воду. 12,44, объем 300 мл. Их заказали вот, мне две штучки. И также из этой же серии еще такой вот мицеллярный гель для умывания, код 1239. Вот и заказали тоже два геля. И еще есть мицеллярный гель для умывания, а то же самое, 1239. Также мне заказали вот пятной водитель жидкий, кислородный, код 30.062. Таких девушка заказала 4 штуки. И она же заказала вот такие 3 водички. Постоянно ее берет, ей очень она нравится. Код данной водички 31.40. высадовита Вот она заказала 3 штучки. Еще у нас есть такой вот классный гель для душа. Лимонный кекс. Код данного геля 2738. Из серии зима. Ультрапитательный крем для лица, рук и тела. У зима будет уютный. 2868. Код данного крема. Также мне заказали в вот этой серии ботаника. Бальзам для волос. Прополис и шиповник. Код 87,50. И еще вот такой вот есть у нас мужской гель парфюмированный для душа. Монрой. Код 8117. Также и серии Окси. Кислородное дыхание отшелушивающий экскраб для лица. Код 0,269. И вот такой вот гель. Для умывания, очищения и свежесть. 0,258. Также еще есть Нежный тоник для лица, тонизирование и увлажнение, подходит для нормальной сухой кожи, 0,259 код. И мицеллярный лосьон для всех типов кожи, код 0,253. Также есть такие вот классные интимки, гель для интимной гигиены, 8722 код. И вот еще такой гелик, два гелика мне заказали вишневых. Мыло детское с фигурное мыло 2749 код. И бальзамчик для губ с малинкой код 2708. Также у нас есть такие вот классные водички биотика в каприз классный сладкий аромат 3015 код. И с мужской серии водичка Викинг парфюмерная 32 36 код данной водички. Еще мне заказали вот такую вот новинку мыло для кухни запих запахи 5 в одном. Цитрус цветочно-цитрусовый микс код 3200. И салфеточки для удаления 5. упаковочки 20 штук они отлично работают код 3552 Классно очищают все пятнышки. Такие мне заказали 4 штучки. Такой у меня получился заказик классненький, Объемный. На 120 баллов данный заказ. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.